Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Алла Вишневецкая, и это обзор общих астрологических тенденций для знака Козерог на май 2021 года. Это видео вы можете смотреть по своему солнечному знаку либо по знаку своего асцендента. Начнем мы с планеты Марс. Марс обозначает активность, волю, желание действовать. И в этом месяце Марс находится в знаке РАК, в вашем секторе партнерства и взаимодействия с людьми. Это значит, что эффективность вашей работы будет зависеть от того, насколько вас поддерживают те, кто, кто находится в вашем окружении насколько у вас есть к кому обратиться, если нужна, например, помощь в чем-то. И в целом старайтесь как раз-таки за вот этой помощью обращаться в этом месяце, особенно к родным, близким, так как очень важно в мае делегировать. Плюс ко всему во многом вам нужна будет поддержка, особенно это касается определенных начинаний. В этом месяце будет сложно что-то делать, если вы настроены рассчитывать только на себя. То есть так или иначе вам нужно будет с кем-то советоваться и согласовывать целый ряд своих действий. Со 2 по 3 число Меркурий будет в хорошем аспекте к Плутону и в напряженном к Юпитеру. Это очень важное время в плане финансовых решений. Этот период может принести траты. Этот период может принести необходимость вот что-то приобрести, пересмотреть даже какие-то вот нюансы, связанные с темой доходов и расходов. К тому же в начале месяца будет еще один важнейший аспект, который просто нельзя обойти вниманием. Это соединение Венеры и Лилит в аспекте к Нептуну. Это будет иметь сильное влияние на тему общения с окружающими людьми, это может дать эмоциональный конфликт, либо вот такой момент, когда из-за того, что есть какая-то личная неприязнь, соответственно, сложно договориться дальше. Поэтому старайтесь все-таки вот такой субъективизм выключать, старайтесь все-таки более с точки зрения логики и здравого смысла подходить к решению любых вопросов, так как Данная эмоциональность, она обычно не характерна, но в этот период может очень сильно давать о себе знать. 3 числа Солнце будет делать квадратуру к Сатурну. Этот аспект очень важный для вас и он обозначает проявление настойчивости, лидерских позиций в финансовых вопросах. В этот период важно настоять на своем, важно не сбиваться с пути и, скорее всего будет много заданий много задач которые нужно будет выполнить тем более что 4 числа меркурий переходит в знак близнецы ваш сектор работы и здоровья и будет в нем находиться по 11 июля не характерно для меркурия это так долго находиться в одном знаке но из-за того что в конце мая он разворачивается в ретроградное движение. Он так долго будет пребывать в секторе работы. И в этот период времени в вашей жизни могут измениться обстоятельства какие-то. И вам нужно будет привыкать в новых условиях работать. Вам нужно будет привыкать к новым обязанностям. В этот период времени может возникнуть необходимость упорядочить... Вот, что-то, что связано с темой работы, с темой людей, которые на вас работают, либо коллег, с которыми вы вместе работаете. И все, безусловно, будет завязано на теме общения, обмена информацией. И важно в этот период слушать и слышать людей, которые находятся вокруг вас. С 6 по 8 число Венера будет в аспекте к Юпитеру и Плутону. Этот день, этот период принесет эмоциональность, он принесет необходимость решать финансовые вопросы. Могут усиливаться желания, желание что-то купить, желание потратиться на какую-то тему. Поэтому, если вы заинтересованы в том, чтобы, скажем так, аккуратно, бережно относиться, вашим финансам, то в этот период старайтесь себя контролировать. 9 числа Венера переходит в знак Близнецы по 2 июня, и она будет находиться в вашем шестом секторе. Венера облегчит вот тему работы и те вопросы, в которых могут возникать недопонимания, либо даже эффект торможения. Венера даст возможность это все легко пройти. Возможно, в каком-то смысле вы будете готовы, скажем так, доверить работу другому человеку. Возможно, в некоторых ситуациях вы будете позволять себе больше отдыхать. Но так или иначе, выиграют от этого все. Поэтому вот отношение к работе в этом месяце должно быть немножко проще, чем обычно. Это как минимум. 11 числа будет Новолуние в Тельце в вашем пятом секторе. Новолуние — это всегда начало чего-то нового, новая страница в жизни. И данное Новолуние происходит в вашем секторе детей, хобби, творчество. Поэтому некоторые из вас могут иметь новые идеи и иметь желание создавать новый проект. У некоторых изменения и, скажем так, новизна будет связана с темой детей, с их жизнью, с их решениями, с событиями, которые происходят с ними. В любом случае, данная новолуние также показывает, что появляется новый подход к теме отдыха. И это новолуние может дать желание планировать ваш отдых, который будет, например, осенью либо в конце года. То есть это вот прям желание заранее продумать эту тему с 8 по 12 число будет довольно таки эффективное время для вас в плане работы так как марс будет в аспекте к урану и херону это даст возможность действовать в нескольких направлениях сразу и быстро получать результат правда из-за влияния урана может возникать необходимость реагировать на ситуацию прямо здесь и сейчас планы могут меняться но в целом, если, скажем так, действовать по ситуации сразу, не затягивая, то этот период может просто превзойти все ваши ожидания. 12 числа Меркурий будет делать тренинг к Сатурну. Это день такой финансовой ответственности. Вы можете оплачивать по счетам, вы можете, скажем так, возвращать долг, либо получать возврат, то есть... Это то, что необходимо сделать, независимо от того, есть на это желание или нет желания этим заниматься. 13 число — неблагоприятный день для переговоров. Солнце будет в соединении с Лилит и в аспекте к Нептуну. Это может давать такой эффект, когда люди друг друга не слышат, когда они склонны искажать информацию, которая поступает. Вы можете быть не в духе в этот день, например, будете плохо спать накануне ночью. В любом случае на это время лучше не планировать вот прям важные дела, которые требуют точности. 13 числа Юпитер переходит в рыбы и будет в нем находиться по 28 июля. Это очень интересное время, Юпитер заглядывает в знак рыбы, но на самом деле он будет находиться вот окончательно, перейдет в этот знак будет влиять в Рыбах в 2022 году. Поэтому, скажем так, летом у нас есть вероятность приоткрыть занавес и посмотреть, как же Юпитер на нас повлияет в следующем году. Поэтому действительно вы можете, скажем так, строить планы на следующий год активно в этот период, либо даже начинать что-то делать, что будет иметь продолжение тогда. В это время может расширяться круг ваших родственников, вы можете посещать какие-то интересные места. Но обычно вот, по Юпитеру в третьем это поездки на небольшие расстояния. То есть даже если это поездка в другую страну, то скажем так в соседнюю, а не на другой континент. 17 числа Солнце будет в аспекте к Плутону, будет затронут ваш первый и пятый дом. Это очень эмоциональный день, и в этот день могут быть новые интересные знакомства. Это довольно активный день в плане личной жизни. Может просыпаться такой очень сильный интерес по отношению к какому-то человеку или какой-то теме. И желание вот много сил направить именно... В эту сферу. 18 числа Венера будет в соединении с восходящим узлом и в аспекте к Хирону. Это очень благоприятный день для работы. Могут быть новые интересные предложения. Может быть очень удачный день в финансовом плане. В любом случае обращайте внимание на те ситуации, которые будут возникать в этот день, и не упускайте возможности. 20 числа Солнце переходит в знак Близнецы на месяц, и в этот же день будет хороший аспект между Венерой и Сатурном. Опять день подходит для решения финансовых вопросов, которые требуют точности, скрупулезности, ответственности. И это хороший день для финансового планирования. Период с 21 по 23 число не подходит для переговоров, дел, связанных с вашим личным автомобилем, а также для недалеких поездок. Это все связано с напряжением, которое будет между Солнцем и Юпитером, Меркурием и Нептуном. К слову, бумажные дела в этот период могут складываться также не очень гладко. 23 числа ваш управитель Сатурн переходит в ретроградное движение по 11 октября. Он разворачивается в вашем секторе финансов, поэтому в конце месяца огромный фокус внимания будет сосредоточен именно на этой теме. В это время вы можете поставить перед собой новую задачу, связанную с темой доходов, расходов. Это может быть большое количество работы, которую нужно выполнить или очень амбициозные планы. В любом случае это период, когда вы будто бы остановитесь, чтобы проанализировать и затем будете двигаться дальше уже с учетом того, чтобы не допускать предыдущие ошибки. 26 числа будет лунное затмение в вашем 12 секторе. Лунное затмение обычно очень эмоциональное. Оно поднимает на поверхность те наши эмоции, Возможно, даже страхи и сомнения, которые мы прятали от самих себя. То, в чем мы себе не признавались, то, что мы в себе подавляли. Поэтому, если вы длительный период времени уставали и не давали себе возможность отдохнуть, если вы длительный период времени на что-то закрывали глаза, то это проявит себя вблизи данного затмения. Вообще, лунное затмение обычно дает нам возможность лучше понять себя, свой внутренний мир, и в соответствии с нашими истинными желаниями скорректировать наш дальнейший путь жизненный. Старайтесь подходить вот именно таким образом к данному затмению. И в таком случае оно принесет вам много пользы. 27 числа Венера будет делать квадратуру к Нептуну. Если у вас есть сестры, тети, то в этот период времени может не совсем легко с ними взаимодействие происходить. Может быть определенное недопонимание. А также данный аспект может переносить траты, связанные с дорогой, поездками и автомобилем. 29 числа Меркурий разворачивается в ретроградное движение в вашем шестом секторе в знаке Близнецы. Будет он ретроградным по 23 июня и он разворачивается в соединении с Венерой. Поэтому, скорее всего... Вот весь июнь вы будете размышлять по поводу того, как увеличить заработок, как лучше организовать вашу работу. Это может быть идея повысить уровень своих знаний, квалификацию, пройти курсы для того, чтобы быть более ценным сотрудником. Это может быть желание создать самому курсы. В любом случае, вот тема информации, обмена информацией будет иметь большой толк вот в контексте вашей работы и наконец 31 числа Марс будет в аспекте к Нептуну и этот аспект может давать возможность интуитивно понимать собеседника людей которые рядом с вами понимать их потребности это аспект такой эмпатии но также этот аспект показывает что наше эмоциональное состояние будет сильно влиять на эффективность работы